Приветствую вас, мои подписчики и те, кто впервые зашли на мой канал. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусные и сочные мини-пиццы. Перед тем, как начнем, подпишитесь на мой канал. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Это очень стимулирует меня и помогает развиваться моему каналу. Ну что, подписались? Тогда начнем. Нам понадобится один багет, 2 маринованных огурца, два свежих помидора, половина перца сладкого, 150-200 грамм вареной колбасы, майонеза где-то ложки 2-3 столовые и 100-150 грамм сыра. Приступим к приготовлению. Будем все нарезать кубиками. Начнем с перца. Перца я взяла половину, потому что у меня он очень большой. Если у вас небольшой, то можно один целый перец среднего размера. Я беру всегда красного цвета, тогда пицца получается очень яркий и красивые. А вы можете любого цвета брать. Перекладываем в миску, где потом все будем перемешивать. Теперь порежем огурцы. Я использую маринованные, а не бочковые, потому что мне так вкуснее. И снова перекладываем в миску. Теперь порежем помидоры. Но сначала нужно удалить сердцевину. Я разрезаю их на четвертинки и так легче удалять сорсывины если ее не удалить то будет слишком много жидкости и все растечется я удалила мякоть доски просушила ее чтобы как можно меньше жидкости попала в нашу начинку. тоже нарезаем кубиками отправляем к остальным продуктам Колбасу также нарезаем кубиками. Я использую вареную колбасу, но вы можете любое мясное или колбасное изделие или взять несколько разных видов колбасы, то есть сделать ассорти, И тоже отправляем в миску. Теперь будем натирать сыр на крупной терке. Сыр отправляем сюда же. Теперь добавляем майонез и перемешиваем все тщательно, чтобы все ингредиенты распределились равномерно. Нарезаем багет. Нарезать будем наискосок. Если ровно нарезать, то будет очень маленькая площадь для начинки. Она будет сваливаться, ее будет мало. А весь вкус в начинке, а не в батоне. Теперь берем противень и застилаем пекарский бумаг. И начинаем формировать наши мини пиццы. На каждый кусочек багета накладываем начинку, не жалея. Это мини пиццы очень удобно брать на природу. Пока шашлыки жарятся, закусочка уже есть. Также удобно брать с собой в дорогу или на работу для перекуса. И да, не запекайте в микроволновке, а только в духовке, потому что в микроволновке потом будет мягкий, а в духовке хрустящий. Это тоже играет на вкус этого блюда. Ну вот, все мини-пиццы готовы, и мы отправляем их в духовку на минут 5-7. Смотрите по своей духовке. Вот такие мини-пиццы получились. Это так вкусно, что невозможно остановиться. Попробуйте, вам очень понравится. И делитесь со своими друзьями и близкими. Они вам будут очень благодарны. Пишите мне, какое блюдо вы хотели бы увидеть на моем канале. Какое блюдо наберет больше голосов, то и приготовлю. Не забывайте ставить лайки. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте жать на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео. Пишите комментарии, ведь обратная связь для меня очень важна. И все это помогает развиваться моему каналу. До новых встреч на канале Мамина Кухня.